Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. У нас перед Рождеством все магазины заставлены жестянками с кексами. На любой вкус и на любой кошелек. Мне подумалось, что такую классную штуку нужно готовить самостоятельно. Правда, в рамках канала Формата такой ролик будет выглядеть странно. Дело в том, чтобы этот кекс набрал свой вкус, аромат, он должен после выпекания э, простоять, прохраниться при комнатной температуре полтора-два месяца. Получается, что если покажу этот рецепт непосредственно перед Рождеством, то вы его не успеете к Рождеству приготовить. А если показывать заблаговременно, за полтора-два за два месяца, то это вовсе и не рождественский ролик получается. Правда? Короче, думал я, думал, решил плюнуть на все эти расчеты. Я приготовлю, покажу, а вы хотите его к Рождеству пеките, хотите к 23 февраля, хотите вообще к майским праздникам. Список продуктов и основные этапы готовки, как водится, в конце ролика этого размещу. Здесь у меня стоит банка с цукатами и сухофруктами, которые я залил коньяком два дня назад. Здесь у меня смесь всяких разных цукатов. Прямо в наборе купил. Это имбирь нашел засахаренный. Так, немного сюда кураги. И вот такие засахаренные фрукты. И смотрите, это апельсин. Это не знаю что. Так, так, так, и вот так. Вот такая смесь будет. это пол литра. Вместо коньяка можно взять любой крепкий ароматный алкоголь, может даже не крепкий, можно крепленое вино взять. Главное, чтобы ароматное было. Набор цукатов и сухофруктов тоже на ваш вкус. Тогда надо слегка подсушить до духовки или можно обжарить на сковороде. Конвекцию включу, температура 200 градусов. А замоченные цукаты отброшу на дуршлаг, пусть стекают. Размягченное сливочное масло, как то делается в стандарте с кексами, надо растереть до бела. До бела в данном случае не получится, потому что я использую коричневый сахар. Можно и белый использовать, но коричневый, конечно, ароматнее. Вот так будет отлично. Миндаль поджарился, надо его измельчить. И теперь все это к маслу с сахаром. И вводим сюда яйца по одному, каждая перемешивая. А, нет, а тщательно перемешивая смесь после добавления каждого, так будет правильно. Остается добавить муку и немного ванили. Захлитель внесу сюда, так его проще равномерно распределить. Если у вас ваниль в виде ванильного сахара или ванилина, тоже в муку ее сразу вмешивайте. А если, как у меня, в виде ванильного экстракта, то можно к маслу добавлять. Так, эти куски крупноваты, мягко говоря. Нарежу помельче. Чтобы цукаты хорошо вмешивались в тесто, их надо пересыпать мукой. Это не отдельная мука по рецепту. Я ее беру из общего количества, расходуемого на рецепт. Остальную муку добавляю к маслу с сахаром. И теперь все цукаты Все тесто готово так жестянка для теста у меня высоковато ну ладно! Это есть раздвижная форма. Вот так вот, наверное, будет в самый раз. На дно бумагу, а чтобы форма не разъезжалась, еще и фольгу использую. Дно и стенки смазываю маслом сливочным. Это масло в рецепте не указывалось, считайте отдельно взял. Сколько его уйдет, не знаю. Я всыпать мукой. Можно перекладывать тесто, разравниваем и отправляем в духовку. Температура 150 градусов, верхний и нижний нагрев, конвекцию не включаем, время выпечки часа полтора-два. Готовность определяется спичкой. Как будет сухое тесто выходить, значит все готово. У меня остался коньяк, в котором замачивались сухофрукты. Довольно много осталось. Примерно 100 мл из этого коньяка я сейчас использую для пропитки но Все остальное перелью в бутылочку и буду сохранять. Я обычно использую такую пропитку для выпечки, которую это требует. Для ромбаб, например. Там, ну, то есть вот для такого. Разные цукаты отдают в коньяк разное количество сахара. Мне надо добавить сюда лимонного сока, сахара, цедры. И количество сахара и лимонного сока зависит от того, насколько много цукаты отдали в этот ваш коньяк, или не коньяк, чтобы там использовали своего сахара. Короче, пробуйте каждый раз. Да, мне сахара надо добавить. Может, вы не коньяк использовали, а Вот к нему точно сахара не понадобится. Так, цедру ободрать, сок выдавить. Коньяк добавить и немного сахара. И перемешать до полного растворения. Все. Жду окончания выпечки и остывания кекса. Кекс остыл, надо его пробить деревянной шпажкой До низа, чтобы лучше пропитывался И переложить в жестянку ну, Теперь пропитываю Все, закрываем и оставляем при комнатной температуре на несколько недель чем дольше стоит тем он вкуснее будем ждать для вас секунда для меня месяц прошел надо посмотреть что получилось И что у нас внутри так я свожу позволения не буду корячиться там и прочим я просто буду отламывать руками что касается запаха аромат не только вот этой коньячной пропитки которую я пропитывал сухофрукты и как называются эти самые вяленые не вяленые засахаренные фрукты все остальные не сухофрукты, короче вот их не только ими пахнет, не только коньяком. Здесь смешались запахи и ароматы все вместе, и появился какой-то новый непонятный мне запах. Очень классный. Вот этот аромат я иногда в некоторых магазинах, в Рождество ощущаю в магазинах, когда там продают подобного типа кексы. Возможно, это характерный запах рождественских кексов. Самозарождающийся, не знаю. Что касается вкуса. Слушайте, он в влажной пропитке. Ничего не высохло. Классная штука вот этот металлический ящик короб. Вкусненько. Кусок имбиря попался. Прям классно. Слушайте, классно. Мне это нравится. И я думаю, что он будет еще круче, еще вкуснее через месяц, через два. Он был бы вкуснее, если бы я его сегодня не сожрал. Так. Ну, он, конечно, очень сладкий. Нему нужен крепкий, горячий, черный, несладкий чай. Но это вкусно, и это однозначно для меня вкуснее, чем все то, что я мог купить в магазине и попробовать. Так что готовьте заранее. Не знаю, когда вы успеете, там, на 23 февраля или на 8 марта, или к следующему году даже. Готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки обязательно тоже ставьте, по несколько штук сразу, если получится. Всем пока!